Добрый день, компания ДВС Газель. Закончили наш очередной проект. Газель Next. Поставили двигатель 2 ge Двигатели работают ровно. Селектор обшили в базовом исполнении. Панель приборов оставили родную. Все работает замечательно.